Всем привет! Для приготовления капкейков мне понадобится 40 грамм растительного масла, 120 грамм муки, 35 грамм какао-порошка, 80 миллилитров кефира любой жирности, пол чайной ложки соды, одно яйцо, 110 грамм сахара. Соду добавляю в кефир, соединяю в отдельную миску яйцо и все остальные ингредиенты. Произошла реакция после соединения кефира с содой. И масса увеличилась в объеме. Тесто готово. Я его хочу окрасить немножко в черный цвет. Вы этого можете не делать. Я буду использовать водорастворимый гелевый краситель. И добавлю 1 столовую ложку термоустойчивых капель шоколадных. Я буду использовать вот такие бумажные формы. Для капкейков. для удобства переложила тесто в кондитерский мешок и распределяю по формам. Распределила. У меня получилось только 5 штук. Это все от формы зависит. Она довольно крупная. А для обычного размера капкейков выходит примерно 10-12 штук. Все. Отправляю в духовку в разогретую до 180 градусов выпекаться примерно 15-20 минут. Прошло 20 минут, кексы готовы, и они уже остыли, постояли. Беру большую насадку, либо просто какой-то кружочек, можно взять шприц и вырезаю серединку. Вот таким образом. И достаю. И внутрь заполняю начинку карамель с арахисом. Ножом срезаю вот эту шапочку и накрываю сверху. Я буду украшать ганашем на белом шоколаде, однако вы можете использовать абсолютно любой крем. Я здесь оставила немножко белого. Мне понадобятся любые насадки, открытые закрытые звездочки. Вот что получилось у меня в итоге. Прям смотришь, улыбка на лице. Мне очень нравятся такие монстрики. Они такие мультяшные. Не сильно жуткая. Так что, кому идея видео понравилась, была полезной, ставьте лайки, пишите комментарии. Пробуйте, экспериментируйте. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы. Пока-пока. Что там, как думаешь? Сюрприз. Сюрприз? Да. Дима это, потому что у меня Кто такой. это? Это паук. Это монстры. Вот а мой. это паук. Паук. Мам, мам, можно это будет мой паук. Будем да. есть. Да. Да. А вообще а это будет любой. Можно. А, а это Саша. Саша сам выберет паука. Да. А Дими какой? Дима тогда вот такой.